но зачем тебе эта грусть? Что ты пьешь ее словно воду? Я судить тебя не берусь Каждый волен на не свободу от волнующих сердце дум о безликом туманном завтра Тасовать, что придет на ум как гадалка тасует карты И в душе непокой, война, Глубь раскаяния не измерив, получить, Как всегда сполна по делам своим и по вере. Обнимая крылом простор, Верив в дни свои в руки Бога, Птицы жизни своей восторг Разменяют ли на тревоге? Им неведомы страх и грусть, Им свобода, как хлеб насущный, Даже если последним пусть Станет миг, этот миг грядущий.